А как сделать так, чтобы получать в Португалии половиной тысячи евро чистыми? То есть я просто в себя не верила, скажем так, я не верила, что это возможно. Но она меня продолжала, продолжала доставать. Расскажи о рынке труда здесь и какие у тебя впечатления, чем он отличается от украинского? Рынок труда в Португалии, наверное, находится далеко не на самом высоком уровне не бояться и пробовать всегда. Ты понимаешь, что ты два года просто упустила, потому что ты ну, слишком много веселилась и слишком мало в себя верила. В Европе нас ждут, в Европе нас хотят, поверьте. Подписывайтесь на канал Ромы и ставьте им лайки. А как сделать так, чтобы получать в Португалии 2500 евро чистыми? Нужно иметь определенный опыт определенный уровень удачи, наверное, я не знаю, не бояться, пробовать. Потому что, ну вот, моя история, да, я эту работу не искала. Я работала в Польше, я была аудитором в компании Hewlett-Packard. Мне написали в LinkedIn рекрутеры из моей теперешней компании, сказали, попробуйся. Ну, на тот момент у меня в жизни был не самый лучший период, и я решила, что почему бы и не уехать из Польши, пора. Тем более родители тоже, им очень не нравился факт, что я засела в Польше, что ты делаешь в Польше, уезжай дальше угу. и так далее. Процесс был достаточно, процес отбора достаточно сложный. Было огромное количество этапов, вплоть до того, что ты приезжаешь в Assessment Center, и там целый день с местными директорами и менеджерами тебя оценивают по целому ряду факторов. То есть зарабатывать 2500 евро в Португалии нелегко? Я к этому приду. Нелегко было получить эту работу? Ну как да. нелегко? Для того, чтобы все это пройти, нужно иметь определенный бэкграунд за спиной, да? нужно иметь определенные технические навыки, определенные soft skills. То есть что такое корпорация? В любой корпорации очень сильно ценится умение, как правильно сказать, коммуникация, умение общаться, вот эта вот Внутри постоянная плечево. улыбка ага. и так далее и тому подобное. Это тоже один из факторов, который оценивается Конечно. в этот день. То есть главное понимать, что тебя ждут, во-первых, твердых знаний в твоей профессии на твоем уровне, который от тебя ожидается. Да? И во-вторых, определенный склад характера, хотя бы умение сыграть этот склад характера, как минимум, и убедить людей, что ты можешь вести себя так, как приняты не в компании. Но опять-таки. Чтобы вы понимали, да, у меня был опыт работы год трейдером, 4 года КПНГ и три года аудитором внутренним Польша. в Польше, да, то okay. есть 4 года внешний аудитор, три года внутренний, и то есть офер я получила, в Лизабун, Давай начнем со школы. Ты сказала, что в школе ты выиграла олимпиаду. Да, то есть э, у меня была хорошая школа, нам с 8 класса преподавали основы экономики. Да. Меня это все дело заинтересовало, я начала участвовать в олимпиадах. и В 11 классе наконец-то я вышла на Украину и выиграла Украину. То есть у меня была на Украине все украинскую олимпиаду. Да, на всеукраинской. В одиннадцатом классе? Да. Круто. Да, на тот момент я была самым счастливым человеком на свете. Но мне предложили бесплатное бюджетное место в наркозе. Если бы не было Олимпиады, ты бы поехала в Нархоз? Нет, на тот момент я даже не представляла себе, что это возможно. То есть первое, надо быть, надо выиграть Олимпиаду, поехать бесплатно Нет, учиться в Киеве. если ты можешь просто, если у тебя есть понимание того, что приехать в Киев возможно, то есть у меня не было такого понимания. Я да, считала, ты не из Киева, это вот невозможно. это надо сказать. Да, я то не есть не надо ехать в Киев сразу. Конечно, желательно. Для того, чтобы получить более или менее приятную корочку на выходе, да. Да? После университета э, ты пошла работать э, трейдером. Трейдером, да. Легко было раз. найти эту работу? Очень легко. Буквально а как в ты перешла интервью. в КПНГ? Вот КПНГ это практически нереально было, когда я заканчивала университет. <laughs> на тот момент у меня в КПНГ работала подруга уже. И она меня очень долго уговаривала, пробуйся, пробуйся, почему ты не, не пробуешь. Но у меня на тот момент была уверена, что это невозможно. И моя подруга была жутко умная девушка, и, естественно, для нее это было возможно, но для меня нет. Это 2009-10 где-то, да? Да, да, 2009-10. То есть я просто в себя не верила, скажем так, я не верила, что это возможно. Но она меня продолжала, продолжала доставать. Плюс на финансовом рынке Украины начались большие проблемы, ничего не торговалось. То есть мы несколько месяцев сидели в карты, играли в офис поэтому я решила окей. Время пришло, да. подала заявку, тоже очень быстро я прошла все этапы, оказалось не все как сложно, как казалось. То надо есть, просто пробовать. Надо пробовать, всегда, любая возможность появляется, надо пробовать. Окей. Даже неудача, это тоже опыт. Я всегда говорю всем своим друзьям, которые пытаются ехать с другими людьми, нужно ходить на такое количество интервью, которая тебе необходима для того, чтобы почувствовать себя уверенно, чтобы да. знать, что вот в этой области ты знаешь, о чем тебя будут спрашивать, ты знаешь, какие ответы от тебя ожидают, как себя вести и так далее. То есть сейчас на любую аудиторскую должность я легко пройду. Сколько надо момент. было пройти интервью? КПМГ. Вообще, ну вот ты сейчас уверенно можешь пойти на любое интервью, и ты знаешь, что от тебя хотят услышать. Сколько надо было пройти их? 10, 20, у меня 30. немного. Я же говорю, мне как-то по жизни… Везло, да? Везло, да. Первую работу я получила буквально со второй попытки. К я легко попала. В Польшу это была моя первая попытка. Потом в Польше я меняла работу, тоже сразу прошла. То есть я хотела пойти в эту компанию, я прошла.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 Сюда тебя пригласили по сути, правильно? Да, да. Расскажи о рынке труда здесь и какие у тебя впечатления, чем он отличается от украинского? Работа меня вначале не устраивала и я, мне нравился Лиссабон, я хотела остаться в Лиссабоне и решила попробовать найти что-то другое в Лиссабоне. Я попробовалась в три компании, на вакансии что-то примерно старшего финансового аналитика, Три компании банка, IT-компания и индустрии то есть производственная компания и самая самый высокий оффер который я получила был чистыми 1200 евро uh -huh. интересно Меня это очень сильно расстроило и я решила нет я пока еще посижу поработаю то есть из этого что из этого следует что э, рынок труда в португалии наверное находится далеко не на самом высоком, высоком уровне и нужно искать, искать, искать. То есть опять таки хорошие зарплаты есть, главное хорошая искать. зарплата это три, это пять. На данный момент мне даже моя зарплата вполне устраивает. Мне одной вполне хватает, но даже в Лиссабоне ее найти можно. То есть такие зарплаты есть и даже Но это, наверное, когда тебя хантят, если ты ищешь, да? Когда тебя хантят, если ты ищешь? обязательно Уровень зарплат, в принципе, одинаковый. Допустим, в моем департаменте, вне зависимости от того, нашли ли человека, либо человек нашел, на одинаковый уровень получают примерно одинаковые зарплаты. То есть, да, по факту меня перекупили, но у них это, получается, легко получилось в их ренде зарплат. А что может рассчитывать выпускник магистратуры здесь? Есть ли смысл, например, после бакалаврата, бакалавриата в Украине ехать сюда, заканчивать магистратуру и здесь искать работу? Или все-таки есть смысл, например, искать работу в Киеве, отработать там год, два, три, пять в КПМГ, например, и тогда ехать в Европу? Это зависит от того, кому что нравится. То есть если у тебя есть возможность оплатить здесь магистратуру, я даже не знаю, сколько она стоит, но если есть возможность оплатить, то почему бы и нет? Ты приедешь сюда, ты будешь жить в Лиссабоне, ты будешь жить в Португалии среди улыбающихся людей и, в принципе, благополучной страны. Но на старте я не думаю, что тебе предложат выше зарплаты, чем человеку, который просто приедет из Украины сюда для финансовых специальностей. Потому что у меня здесь большая проблема — я не знаю языка. Я по португальски не говорю и учить его не собираюсь. А большинство оперов, которые здесь есть, то есть это локальное производство, это локальные компании, это, то есть мне необходим язык. Участь в магистратуре здесь, ты выучишь язык, для тебя это уже будет огромный плюс. То есть okay. Мне кажется, это уже будет какая-то надбавка и увеличение твоей стоимости. А истории. ты знаешь, сколько получают ребята, молодые специалисты, которые приходят после университета? Вы из Агонии? Да. Понятия не а, подожди. Да, знаю. Я знаю девочку тоже из моей компании. Она только буквально закончила институт и переехала в Лиссабон. Сама она из Молдавии. Но институт она заканчивала, по-моему, в Италии. У нее зарплата чистыми в районе 1200 евро. Португальский коллектив отличается чем-то от украинского? Тот коллектив, который я наблюдала, очень позитивный очень улыбчивый, но в то же время открытый. Если у тебя есть какая-то проблема, если кто-то тобой недоволен, тебе скажут это в лицо. В Украине, да? В Португалии. В В Украине э, больше эмоций, больше криков, больше открытого недовольства, скажем так. Здесь, если недовольство есть, оно будет выражено культурно, спокойно. Тебе укажут, вот так не делай, пожалуйста, а делай вот так. А в КПМГ бывало иначе. Достаточно ну и плюс уровень стресса в КПМГ естественно да. на уровень выше, поэтому людей можно... Понять. Здесь 24 на 7 работать не надо? Нет. Здесь я работаю без овертайма. Окей. Okay. Ну, наверное, чтобы попасть сюда, надо было работать овертайм 4 года в КПМГ, да? Надо было. Можно было работать 3 года, 3 лет тоже хватило бы. Но еще раз хочу это подчеркнуть, важность четверки. То есть для карьеры в финансов, для того, чтобы уехать из Украины, четверка важна. Она очень сильно поможет. Что обсуждается, обсуждается в коллективах? Вот. Что вы на кухне обсуждаете в португальском коллективе? Учитывая, что в португальском коллективе я бываю очень редко, а в основном я общаюсь с интернациональной командой аудиторов, которая здесь сидит, про португальцев я много сказать не могу, а наши обсуждают что? ну чем мы занимаемся, когда мы возвращаемся в Лиссабон? гуляем. и okay. эти гулянки мы и обсуждали. мы все молодые, мы все активные, мы живем в Лиссабоне, естественно, нам есть что обсудить. нравится и Лиссабон? Работу? очень нравится. и да. что не нравится? или что можно было бы улучшить? чего не хватает? что не нравится? Да. океан. не нравится. он очень холодный, в нем невозможно. Поэтому мне, мне это очень сильно А есть время плавать? Конечно, если я здесь. То есть ну вот в этот раз мне очень повезло, я целых три недели в Лиссабоне подряд. Вот в этот раз я опять уезжаю в понедельник, но уже целых три недели я была в Лиссабоне. И опять, что мне не нравится? Погода. Ну, мне ты нравится. знаешь, что эти три недели погода была хорошая, но ну, считанные дни. И это май месяц в Лиссабоне. Не, на самом деле, правда, город красивый, в центре невероятно красивый. Можно просто бродить по улочкам и наслаждаться атмосферой. Мне кажется, такое же ощущение у меня бывает только в Львове. А есть желание двигаться дальше, например, в Лондон? У меня есть возможность двигаться куда угодно. То есть в этом департаменте я пробуду еще максимум год-полтора. И потом меня силой вытолкнут, вытолкнут бизнес. И я, в принципе, могу осесть в любой стране. То есть, где будет вакансия, где мне больше понравится. В рамках компании. Сесть. Да, я могу сесть в любой стране. Выбираю из тех стран, в которых я уже побывала. То есть, за этот меньше года я уже успела побывать в Австралии, Новой Зеландии, в Аргентине, в Африке, в нескольких странах Европы и в России. То есть, учитывая, как я поездила, я так скажу. Улетать далеко не хочу. Не хочу ни в Аргентину, ни в Австралию. Ага. А хочу в каком-то жить в маленьком европейском городке. И желательно в таком городке, в котором говорят по-английски. <laughs> То есть, в принципе, Лиссабон меня полностью устраивает. Если, если бы не ситуация с рынком труда, уровнем зарплат. То есть если, оставаться, Нет, у тебя все если да. оставаться в Лиссабоне, это значит, что я буду зависеть от своей компании. Да. То есть у меня особо выбора не будет, а мне очень не нравятся такие рамки. Окей. Что бы ты посоветовала ребятам, которые сейчас учатся в школе или там на первом, втором, третьем курсе университета в Киеве? Что бы я посоветовала? Во-первых, не бояться и пробовать всегда. Начинать пробовать, начинать с четвертого курса института. Чем раньше ты уйдешь, тем легче будет в дальнейшем. И опять-таки пробовать с четвертого. А студенческая жизнь, тусовки и все такое. Ну, скажем так. Я все пять лет протусовалась, при этом все нормально. Но я потеряла как минимум год, а то и два опыта. То есть я могла оказаться здесь на этом месте не сейчас, а два года раньше. Правильно? То есть это что тогда значит, когда ты уже в этой точке своей жизни, и ты понимаешь, что ты два года просто упустила, потому что ты ну, слишком много веселилась и слишком мало в себя верила. То есть нужно в себя верить, нужно пробовать, нужно отлаиться оплавиться, оплавиться, проходить как можно больше собеседований, понимать, чего тебя ждут и требуют. Никогда не бояться и не недооценивать себя. Даже если у тебя не получается раз, два, три, десять, на двадцатый раз получится, только это вот достижение, которое получено на двадцатый да. раз, оно-то будет стоить уже каких-то денег, правильно? Да. Поэтому пробовать не бояться. В Европе нас ждут, в Европе нас хотят, поверьте, и специалистов здесь не хватает, и считать, что где родился, бы пригодился, это неправильный подход. Я сама этим страдала, я понимаю, что я очень много упустила из-за этого. Подписывайтесь на канал Ромы и ставьте ему лайки.